всем привет мои дорогие зрители и подписчики моего канала и в этом видео я расскажу вам про три самые бесполезные функции вашего смартфона я точно не знаю может кому-то они будут полезны но в моем случае это не так обязательно напишите в комментариях если у вас такие функции мне будет интересно прочитать Ну, начнем Первое – это фото со звуком. Samsung ввел это специально для тех, кому при просмотре фотографии не хватает подходящего звукового сопровождения. При снимке с технологией SoundShot можно записать небольшой комментарий, максимум 8 секунд, который прозвучит, когда вы будете разглядывать фото. К сожалению, эта функция практически бесполезна. Перенести изображение на компьютер вместе с аудиодорожкой невозможно. Второе. Это смартфон LG с необычной ориентацией. У подавляющего большинства смартфонов и планшетов аппаратные клавиши вроде кнопок регулировки громкости или включения-выключения устройства расположены на верхних или боковых гранях. Однако компания LG решила пойти собственным путем. На презентации флагманской модели G2 внимание журналистов и потребителей сразу привлекло необычное расположение основных кнопок. На задней крышке аппарата. Как утверждают представители корейской корпорации, оригинальное решение продиктовано заботой о потребителях, которые неоднократно жаловались, что, например, при съемке видео и фото сложно удержать в руках аппарат с большой диагональю экрана, если приходится нащупывать крошечные кнопки на его боковинах. По словам представителей компании, новшество облегчает использование гаджета одной рукой. Однако, насколько такое решение целесообразно, пока не ясно. Среди отзывов об этой характерной особенности смартфона есть как положительные, так и отрицательные отзывы. И последнее на сегодня это функция Smart Scroll от Samsung. Создается такое впечатление, что создатели электронных устройств и разработчики приложений надеются со временем вообще отучить людей использовать руки для управления гаджетами. Кроме прочих, эксперименты в этом направлении продолжает корейский гигант Samsung. Смартфоны Galaxy S4 и Galaxy Note 3 предлагают пользователю прокручивать интернет-страницы одним движением глаз с помощью функции Smart Scroll, можно перевести как умная прокрутка. Технология реализована компанией Digital Optics Corporation в сокращенности DOC и пока носит больший декоративный характер. Многие привычны пользоваться прокруткой по старинке с помощью пальцев, однако, как считают специалисты, Smart Scroll лишь одна из первых разработок DOC, которая будет применяться в гаджетах. Компания занимается также созданием системы распознавания лиц и некоторыми другими проектами. Ну вот и все. Это было только три бесполезных функции вашего смартфона. Если вы хотите больше, то пожалуйста ставьте лайки. И этим самым видео я не хотел высмеивать те марки телефона, которые были выше перечислены. Но если вам понравилось видео, то подпишитесь на канал и ждите новых разных фактов о смартфонах. Всем удачи и всем пока!